Так, это приглашение, как вы догадались, у нас концерты в октябре прям будет вот столько. 1 октября, первое октября, смотрю на время, потому что у нас 4 минуты памяти. 1 октября Нижний Новгород, 2 октября Воронеж, 3 октября Ростов-на-Дону. И 4 октября Краснодар. Рассказывай. Короче, на концертах, как обычно. Мы исполним э, кверочечки интересные, самые любимые, которые вы попросите в комментариях. И, естественно, все мои авторские песни, которые я надеюсь, вы хотите услышать. Вот, а также в общем не берем с собой вещи, потому что все, что будет в чемодане, это только мерч, мерч. футболки, скетчбуки, стикеры, берите с собой э, денежки, можно будет на месте все купить э, дешевле, чем в интернете. Это А она, вдруг там она как... Начало всех концертов в 19.00, напоминаем, что билеты разные, есть категория meet and greet, Чёрные, где можно встретиться краски. с Лерой, сфотографироваться, расписаться, Я даже поцеловать вот. и просто танцполы, который приходит всех обычному времени. да, вот, что а еще? что еще? Про комментарии, комментарии, лучшие комментарии получить ничего ну что, оставляйте в комментариях. А, в комментариях обязательно напишите песню, которую хотите услышать, о свой город, чтобы мы знали, чтобы мы знали, сколько нам раз спета СП. Да. А может быть кто-то захочет услышать там А, Айбиузи. Вот, так что все, давайте, ребята, поднажмем первый раз в этих городах очень стрёмно, что вообще очень стрёмно, что никогда не придет, не придет вообще никто. Так что нижний Новгород. Ростов на Дону, Краснодар. Покажите силу. Еще минута, еще минута на танц. От гибарда. Мы с тобой банды. Покорила меня сук. И можно поздравить Леру. Она наконец-таки купила себе новый фотоаппарат. Так что, блин, не знаю. Денег на еду больше нет и, а будем да. э... зарабатывать на объектив на ныне. да все ждем всем пока мечтайте о великом все сбудется и до скорых встречи надеюсь именно в вашем городе в твоем городе и красиво уходим туда из кадра. давай да, да пойдем записалась да одну минуту даже с полослоном повезло Эй, а, Майя, выйди, опять? Да. 10 секунд потратили. Готово? Готова? Да. Раз, два, три.